Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Дмитриевич, и я решил перезапустить, перезалить, так сказать, этот YouTube-канал. Дело в том, что я уже давно хотел поделиться с вами накопленными знаниями и опытом, но никак не решался, никак не мог победить в себе синдром самозванца. Так называемый эффект Даннинга-Крюгера, кстати говоря, может быть слышали, это когда человек глубоко погружается в какую-то пучину знаний, он все больше начинает э, сомневаться в своих э, знаниях, потому что он понимает, что эти знания вообще безграничны. То есть чем глубже изучаешь что-то, тем больше противоречивой э, информации находишь и начинаешь э, искать, докапываться до истины. И наоборот, человек, который э, поверхностно знает материал, э, почитал там брошюрки, и говорит, все, ребята, я все знаю, несите свои денежки, я вам сейчас все расскажу, как все э, устроено. Так вот, я просто вот чем больше погружался, тем больше я понимал, что это же увидит весь интернет. Мало ли найдется какой-то эксперт и скажет, господи, что за чушь он несет. И я все больше, чем, чем больше я погружался, делал анализ конкурентов, я понимал, что в целом я, наверное, готов с вами делиться опытом, потому что знания, они действительно безграничны, и чем дольше я их накапливаю, тем больше буду сомневаться в себе. Поэтому я буду рассказывать их а, по мере того, как я их буду узнавать. А, опыт, в принципе, у меня достаточно накопился. А, немного расскажу о себе. Да? Я работал а, два года нейрохирургом в институте Крифосовского и два года в городской больнице. И, в принципе, в основном специализировался на заболеваниях позвоночника. А, на данный момент а, я работаю уже на терапевтической, так сказать, стороне, то неврологом рефлексотерапевтом, физиотерапевтом в клинике Тимед и занимаюсь как раз тоже конкретно заболеваниями позвоночника. И также я давно тренируюсь сам и стараюсь тренировать, помогать людям. Вот. И недавно прошел обучение, аккредитацию в Ассоциации профессионального фитнеса. И также я постоянно обновляю свои знания по поводу реабилитации, по поводу тренировок при заболеваниях позвоночника и в послеоперационном периоде. И обучаясь по всем, так сказать, компонентам, по всем базам этих знаний, я у себя наконец-то в голове примерно сложил картинку, как сохранять позвоночник здоровым. Так что здесь, на этом YouTube-канале, я буду делиться своими знаниями по поводу именно реабилитации, тренировок. Вообще здорового образа жизни и uh, всего остального. А медицинская часть uh, непосредственно будет uh, у меня в телеграм-канале, ссылку оставлю в описании, и на, также на Дзене. Uh, поэтому заходите и туда, и здесь смотрите, будет много интересного. Я обещаю. Пока.